Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Госта Play, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Ньюмбайс. Э, да, в прошлой серии, ну а что в прошлой серии? Мы скрафтили, создали, открыли, эм, приобрели, установили вот такие вот крутые ветрогенераторы, которые... Очень-очень-очень прикольные, особенно когда в юго, когда сильно дует ветер, и когда. И когда да, и когда прикольно. Что ж, кроме этого, мы еще, конечно же, открыли батареи. Большие батареи. Мы открыли пункт, так сказать, продвинутую энергетику. И сегодня наша задача. И сегодня наша задача скрафтить вот такой вот генератор с помощью которого мы можем вырабатывать электричество то есть этот генератор ничего не пожирает ты его скрафтил и все он делает тебе электричество из этого как его? из этого ядерного топлива который ты туда закинул то есть ты его когда крафтишь, ты используешь, используешь два ядерных топлива. И все, то есть. И он на этом топливе работает, можно сказать, так сказать, до, до конца этой игры, до конца, э, до конца жизни, и так далее. Я не знаю, как это еще объяснить. Я ни разу не видел, чтобы он переставал работать. Может, это и бесконечно работает. Может, и, конечно, надо будет закидывать или он одноразовый. Но сегодня, сегодня мы это проверим. Давайте тогда. Не знаю, я в прошлой серии что-то крафтил аккумуляторы, но забыл для чего. Наверное, для того, чтобы этот, для того, чтобы скрафтить вот такие вот перемычка батареи. Она нам должна помочь. В том смысле, что мы поедем на машине добывать ресурсы, и у нас может закончиться электричество. И она нам должна помочь. Очень даже должна помочь. Поэтому давайте пока что попробуем... Скрафтить этот генератор. Вот у нас как раз есть ядерное топливо. Давайте закинем его в печку. Полностью закинем его в печку. И сложим этот последний в сундук. Также, что нам потребуется? Нам потребуется две электроники. Две электроники у нас одна есть, поэтому давайте возьмем... Давайте создадим провода и возьмем металлолом. Вот и создаем еще одну электронику забираем с печки наше ядерное топливо только нам нужно две штуки давай еще вторую нам подгони пожалуйста спасибо и кушаем и крафтим генератор давайте попробуем скрафтить целых две штуки этого генератора не знаю получится ли у нас или нет но должно получиться Вроде бы ядерного топлива у нас будет предостаточно, да. Типа первые у нас есть, и давай последний. Да, у нас должно хватить. Также давайте скрафтим еще провода, еще провода и еще Шути, какие. Нет, кабеля, вот. А там провода. Всегда путаюсь насчет этих кабелей, проводей. Ну ладно. На остатки мы создадим еще одни кабеля. И с помощью них уже проведем дорожку, где будут располагаться все эти генераторы. Мы даже так же, как и вот эти вот ветрогенераторы, также проведем дорожку. Только дорожка будет уже смыкаться именно с ветрогенераторами. В принципе, вот сюда вот и вот сюда вот. Надеюсь, препятствий не будет, поскольку поскольку вот у ветрогенераторов есть препятствия. А вот у этих, не знаю, у этих, наверное, тоже нету. Да, у них нет. Знаете, вот такие вот генераторы, они похожи на карусель какую-то. Только вот тут стульчики надо дорисовать. Да, все будет круто. Они целых восемь вырабатывают. То есть всего-всего. Генерация 88 во всей базе. А используется всего лишь 23. три. Поэтому, поэтому давайте скрафтим этот, как его? переключатель, который нам тоже поможет. Мы его будем использовать, когда у нас будет ночь. Так, переключатель питания. Вот как он называется правильно. Давайте тогда попробуем его скрафтить. Не знаю, получится ли у меня или нет. Надеюсь, должно получиться. Все. У нас получилось скрафтить переключатель питания. И мы можем оптимизацию расхода энергии на базе. Не знаю, как это, как это перевести на русский. Но он вроде бы работает так, что мы его так вот вырубаем. И у нас в базе типа отрубается... Давайте сейчас наглядно покажу. Типа у нас генерация 50 во всей базе. А мы подрубаем, так сказать, вот этот вот, чпокнем сюда, чтобы все эти ветрогенераторы работали. И 86, вот. То есть если вычесть, то у нас... Сколько? У нас 38 генерация. То есть э, во всем этом комплекте вместе с этими генераторами вместе с ветрогенераторами целых 38. А используется 23. То есть мы можем просто отключить эти солнечные панели, можем отключить эту солнечную батарею. И у нас будет всего лишь эти 3 ветрогенератора и 2 э, не знаю как называть, атома генератора, э, ядерного генератора Они нам все будут помогать питать всю нашу базу. Но, есть одно но. У нас должна быть не одна база, а две. Почему? Да потому что мы отправляемся в дальнее путешествие. Как только я начал записывать первую часть, первую серию про эту игру, я положил себе такую задачу, как дое доехать до конца карты этого мира, этой игры. Поэтому нам должно хватить. Я ни разу не смотрел видео про то, как доезжают до конца Поэтому, поэтому поэтому мы будем в первый раз сейчас это, так сказать, делать. Но надеюсь, надеюсь, то, что в этой серии хотя бы у нас получится доехать до половины, не знаю. Но для этого нам нужно побольше этих перемычек батареи, поскольку батарея очень важна. Нам нужен еще гараж, нам нужна перено переносная база. Это все нам очень должно пригодиться. Поэтому давайте крафтим для нашей машинки. Также давайте попробуем еще и скрафтить. Ой, тихо, куда зашел? Да куда? Да не сюда. Скрафтить еще один прицеп, он нам тоже пригодится, поэтому давайте, давайте, давайте попробуем. Конечно, прицеп будет замедлять нас. Типа, мы будем ехать помедленнее, но... Ну а что? Зато будет побольше места, так сказать. Давайте уже крафтить побыстрее, поскольку я не хочу растягивать эту часть. Эта часть должна получиться не больше, чем... Не больше, чем вселенная, поэтому... Да. Поэтому давайте уже прицеплять эти прицепы. Только как я их правильно прицеплю, я не знаю. Вот этот вот мы вроде бы можем подвинуть. То есть, если учесть то, что... Вот эта вот махина такая тяжелая, то я ее все равно могу двигать. Посмотрите, я, я такой сильный котик вообще. Так, давайте прицепляем. И вот этот вот тоже как-нибудь. Вот, все, прицепили. Так, мы вроде бы все. У нас есть поезд, есть тепловоз, есть вагоны. Остается только в эти вагоны. Что правильно, добавить всякие приколюхи, которые нам помогут для выживания. Так, тихо. Детали не знаю. металлолом наверное, у нас останется пока что в базе. В принципе, главное сейчас побольше положить этого, как его. Что нам в общем-то нужно? Побольше положить кислородного баллона. А для него нам нужно, нужно лед. А льда у нас нет. Так, устраняем неполадки и пойдем добывать лед. Но, но для начала, конечно же, мы должны скрафтить себе лопату. Как же добывать лед без улучшенной лопаты? Так, у нас пока создается лопата. Давайте быстро это сюда закинем и возьмем лопату и пойдем уже добывать себе лед. Лед у нас недалеко. Мы его, в принципе, где-то вот тут, тут не лутали. Или лутали. Я не знаю, тут льда нету. Значит, мы его уже везде облутали вокруг базы, к сожалению. Ну, мы. А, вот, лед. Мы далеко уже отошли от базы и не можем найти лед. Давайте назад пойдем. Может, по пути еще встретим? Просто далеко от базы не хочется уходить, у нас кислород даже только в костюме. Поэтому, да, заходим в базу, устраняем неполадки и крафтим кислородный баллон. Как много мы его можем создать вообще Давай тогда сюда его и положим Раз, два, три, четыре Все Четыре баллона Почему бы и нет, почему бы и да Тут у нас еще один баллон И тогда тогда мы сложим Остальные ресурсы Вот сюда Вот сюда Так Дерево сюда и дерево вот сюда В принципе все, да? Да. Но нет. Но нет. Потому что у нас нету переносной базы. Она нам очень даже нужна. Давайте тогда... У нас есть руда? Главная руда? Нет. У нас нет руды. Да, у нас нет руды. Просто мы должны скрафтить шлюз. А для него нужны металлические балки. У нас нет металлические балки, но их можно расплавить в печке. Но печка требует целых две руды за эти металлические балки или сколько? целых 4 2 две, вот, поэтому у нас нету, у нас, к сожалению нету, поэтому давайте пойдем добывать но пока что скрафтим хотя бы хотя бы скрафтим очиститель воздуха, который тоже повлияет на работоспособность нашей второй базы я уже устал говорить, давайте делать, меньше слов, больше дела так все что нам нужно у нас скрафтилось. только единственное что нам еще надо это питание питание от чего спросите вы конечно же от генератора поэтому давайте отсюда украдем один этот генератор и попробуем вот сюда вот рядом поставить пока что для тестирования нашу базу и посмотреть как она будет работать с одним источником питания это наш генератор надеюсь она вся будет питаться все будет хорошо но нет у нас не хватает для питания. Да, у нас используется 9, а вырабатывается 8. Поэтому давайте тогда отсюда еще один украдем и должно работать. Но, но, кроме, кроме всего лишь гаража, который будет питать нашу машину, кроме, так сказать, источником воздуха, источником кислорода, который будет нам подавать, так сказать, кислород. Нам нужно что? Правильно, еще и печку. Печка нам. Точно должна пригодиться, поэтому давайте мы ее скрафтим. Для нас потребуется это металлолом, который у нас есть. Это хорошо, все, мы скрафтим печку и посмотрим, как будет работать эта база, если у нас еще будет взаимодействовать. Действуется печка. Понятно. Давайте сюда поставим ее. Вот как раз симметрично. Будем использовать всего лишь 6 модулей 6 вот таких вот тут приколов. Так, генерация 16, используется 11. Ну, в принципе, хорошо. База справляется, поэтому давайте ее уже добывать, ломать и всувать в наши контейнеры. Наши контейнеры, вагончики. Поехали, поехали, поплыли, поплыли, поехали, поползли, полетели и... Долетели Сюда у нас, конечно же, все не вместится Поэтому, поэтому, да Я не знаю, что делать Наверное, наверное давайте салаты возьмем Хотя все равно не вместится Давайте создадим еще один вагончик Я Не знаю, зачем, не знаю, почему Пускай будет еще один Так, у нас а, а, у нас не хватит У нас вряд ли хватит Давайте попробуем просто Не хватит, так не хватит да, у нас не хватит. Хотя нет. Хотя хватит. Хватит, хватит, хватит. А, нет, не хватит. Или хватит. Сейчас мы это узнаем. Все, у нас хватит. Да. Еще один э, вагончик, еще один прицеп. И больше уже не хватит. На следующий день уже. Будем выдвигаться, будем ехать Я знаю, что я уже каждый день это говорю Но потому что э, Нам нужно, так сказать, больше времени Потратить на мелкие части На мелкие всякие детали, чем Потом вспоминать о них тогда Когда мы уже чуть-чуть на ниточке Умираем, подыхаем и так далее Так, как мы сейчас будем ехать Я не знаю, просто Как мы сейчас этот вагончик Прицепим я знаю, что мы едем максимально медленно. Поэтому, поэтому, если прицепим этот вагончик, то будем ехать вообще просто как... Как, не знаю, как... Грузовик, который полностью нагружен машинами. Ну ладно. Это, это тупое сравнение, поэтому давайте уже двигать этот прицеп как-то. Как я его двигать-то собираюсь? Да, давайте тогда отсюда... Отцепим пока что. Ты будешь вообще двигаться, нет? Он, он не хочет двигаться. Смотрите, я его толкаю. Меня сейчас, я его бесконечно буду сейчас толкать. О! Давай. Все, Приехали. Вот, все, мы прицепили и сюда установили. Так, тут у нас все заполнило. Тут у нас тоже... И давайте сюда вот эту вот и вот эту вот. Хотя это пускай с собой нет, давайте положим. Ох! Ох! Я что-то не то ничего не сделал. Что-то не то. Все. Так, и это сюда тоже сложим. И поедем. Как мы будем ехать с таким.. С таким грузом, я не знаю. Поэтому едем просто прямо. Прямо, прямо и прямо. Так питаемся и едем прямо. И осталось сколько? Осталось всего лишь 6 дней, ребят. Всего лишь 6 дней, и как бы да. Как бы нам надо будет уже заканчивать эту миссию, заканчивать эту серию через 6 игровых дней. И вот тут, тут конечно же, мы приостановимся, чтобы добыть побольше железа, побольше руды и убить краба который меня бесит. Всё. Так как у нас в последнем вагончике осталось еще место, наверное, туда мы будем складывать нашу руду. Так, пока что... Ох, ох, ох, как сразу ветер-то налетел. Наверное, сейчас на базе эти ветрогенераторы просто на мощность вырабатывают. Опа, я видел артефакт. А вот это уже поинтереснее. Убили краба, причем он нас даже не цапнул. Вроде бы как камень нам не нужен. А вот лед нам очень даже пригодится. Не только для крафта воды для питания, но и для кислородного баллона и для еще чего-нибудь. Как раз давайте используем кислородный баллон и пойдем дальше добывать руду. Поехали дальше, дальше, дальше, поехали на нашей машинке. Уже темнеется, поэтому давайте где-нибудь подальше от краба уедем и установим нашу базу. Давайте где-нибудь тогда уже вот тут, вот тут. Вот. Хорошее место, не так ли? Так. Еще вот тут, вот. Все. Устанавливаем нашу базу. Раз, два, три, четыре шесть все так у нас согрелся краб быстро закрываем шлюз все мы наполняемся кислородом также можем пока что всю ночь плавить наши пластины мы очень много руды добыли целых сорок три штуки И светлеет Уже светлеет. Я вижу вокруг так много руды, которую не видел ночью. Как раз сегодня... Си, сегодня... То есть сейчас мы будем заниматься добыванием этой руды. 28 дней мы уже как э, в этой игре. Ну, конечно, не настоящих дней, а игровых. Ну, ладно. Сейчас э, вроде бы как... Пол первого, это понимаю, как в этой игре странно время идет, когда, когда уже ночь, уже утро. <laughs> типа сейчас почти как полночь, сейчас час ночи должен быть, но это час дня. Да, это час дня. Ну ладно. Может это такой рассвет прикольный. Так, погнали добывать руду. Почему я так много добываю руду? Потому что, потому что да, она, она нам очень пригодится. Чтобы в дальнейшем крафтить больше базу, больше всякой прикамбусины, больше всякой няма-няма, больше всякой такого прикольного. Круто, конечно, тут пвп в этой игре, точнее мвп. Но, ну да, типа, типа как-то, я сзади краба как-то его ударил, хотя нацеливался в другое место. Ну ладно, это, это наоборот, это очень даже хорошее такое управление, потому что, потому что если бы мы просто вот так вот могли бы, то, да. Ах, какой краб, все-таки ударил меня, все-таки ударил. Так, вроде бы можем уже дальше выдвигаться, ехать. Давайте дальше поедем. Где наша... А, вот наша машина. Соберем полностью нашу базу, только вот... Ай, вы тут расплодились? Я так понимаю, если мы бесконечно будем этих крабов убивать, то у нас и лопата из-за них сломается, или как? Хотя, хотя было, бы, было бы прикольно, если бы еще от того, что мы бьем лопатой этих крабов, у нас бы еще бы и тратилась бы, так сказать, прочность этой лопаты. Было бы тоже прикольно, но немного хаткорно. Немного, но да. Вроде бы, вроде бы все. Это последние две руды и можем уже выдвигаться. У нас целых 58, 50, 60. Целых 60 руды. 60 металла, металлическая руда. Как это еще назвать? Так, чтобы, чтобы, вообще, чтобы вообще прикольно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Давайте все это сложим в последний наш любимый контейнер. Шлюз тоже возьмем и сложим. Так, давайте сюда тогда и артефакт. Все, поехали, поехали. Конечно, не полностью мы кислородом насытились, так сказать, но ну, нам этого хватит. До следующей остановки. Дальше, наверное, лутаться не будем, кроме вот этих вот любимых мною артефактов. С помощью которых мы, конечно же, все больше и больше можем всякого крафта и добра открыть. Так, я думал, ты не успеешь меня ударить. Ну ладно, все-таки успел. Все, поехали, поплыли, поползли, э, побежали дальше. Фух, я вот сейчас очень сильно испугался. Все-таки мы, конечно, смогли успеть, но я очень сейчас испугался. Особенно это дерево, оно очень сейчас жестко мешало. Фух, у меня даже слов не было. Я, я сейчас даже не мог сказать, что вот-вот мы сейчас умрем, потому что у меня все замерло сердце, потому что почему-то. Почему? Почему, думаете вы? Да потому что я еще не сохранил. То есть, если бы я сейчас умер, я бы возродился бы там, где мы начали. То есть, самой базе. Так, сейчас я уже сохранил. В принципе, можно... Да, можем уже дальше продолжать играть. Если мы даже сейчас умрем, то мы возродимся вот таким вот положением. Фух, как же я испугался. Давайте тогда полностью пополним наше здоровье. Наш голод... Ой, да, голод мы уже пополнили, наше здоровье, наш кислород Пускай пополняется И мы тогда на следующий, так сказать, игровой день продолжим ехать И, кстати, знаете, что я заметил? Я заметил то, что мы в этой экспедиции будем очень долго Почему очень долго? Ну, посмотрите, то есть мы едем уже сколько? Мы едем уже, наверное, третий-второй день И мы даже, наверное, половины карты не проехали Посмотрите на это но, но это, это, это очень даже мало мы проехали Поэтому я думаю тут еще, еще, еще, еще, еще, еще будет Поэтому, поэтому да Еще нам попадаются артефакты Но я не крафтил лабораторию Поэтому я их не могу изучить Давайте закинем пока что сюда железо все Вот, ну, ну пока что да, пока что так Наверное даже мы проживем тут не 33 дня Uh, наверное где-то уже 35 потому что нам еще и возвращаться на базу, ведь наша капсула именно там именно с помощью нее же мы назад домой вернемся вот ну, не в смысле домой на базу а в смысле откуда и приехали пускай пока что плавится пускай пока что восстанавливается а мы, а мы, а мы вернемся через секундочку Так, вроде бы все восстановилось, вроде бы даже даже хотя бы сколько я, ну тут все достаточно, достаточно, ну вроде бы мы уже все, мы восстановились, у нас кислорода предостаточно, здоровье тоже пополнилось и металлические пластины тоже у нас переработались. Поэтому мы можем уже выдвигаться дальше, ехать, но нет, но нет, к сожалению, все это время я забыл, что правильно поставить эту машину на парковку. Это у нас заканчивается энергия, поэтому вот так, вот, пускай тут будет. И теперь, да, теперь энергия будет восстанавливаться. Так, вот сюда вот, вот. Ну, пока она восстанавливается, конечно, я знаю, что это быстро, но все-таки давайте переработаем до конца. День 30. Осталось три дня, но мы будем... Добиваться своей цели и исследовать до конца эту карту. Да. Давайте это последнее мы доплавим. И уже пойдем вот сюда вот сложим наш руда, наш лед. И все вроде бы. Больше ничего не влезет, да? Да. Давайте тогда съедим салат. Чпок. Да, он полностью восстанавливает. Это хорошо, это отлично, это прикольно. Так и все, можем уже, так сказать, ломать нашу базу и ставить ее уже в другой раз. Единственное, что я думаю, то, что даже давно не было дождя и поэтому он рано или поздно вот сейчас вот просто возьмет и наступит, наступит на нас. Да. Это, это намек. Так, что. Зачем я тут поставил? Алё, я хотел. что? Что? Что за это, это как? Что я тут понаставил-то? Так, возьмем артефакты, наверное, вместо них поставим все это. Артефактов у нас вообще полным-полно. Надо их, от них как-то избавляться, что ли. Так, у нас есть тут что-нибудь? Вроде бы нет. Я хотел вот эти вот растения переработать в растительную жезу, но у нас нету металлолома, чтобы скрафтить верстак. Поэтому давайте возьмем металлолом. Скрафтим верстак. Так, у нас, у нас надо еще металлолом. Вот, все. Теперь должно скрафтиться верстак. Поставим его сюда. И и скрафтим растительную жезу. Остатки, наверное, выбросим и поедем дальше. Все. Так, мы в базе, ребят <къех> Сейчас микрофон переставлю Вот сюда, вот тут вот. Вроде бы получше Мы в базе, что могу сказать У нас пока что заряжается машина Хочу вам показать просто наглядно так, Наглядно, как долго, как мучительно Как далеко я проехал То есть, видите, я на максимум вот, у, у, так, так сказать, Сделал карту меньшего масштаба и посмотрите, видите, я вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, еще раз вниз, еще раз вниз, еще раз и еще раз и только вот тут вот уже наша база. И если мы дальше будем продолжать эм это путешествие, то я уверен на 100% процентов то, что наша база вся разрушится. Придется заново ее чистить. Все, прям все утечки кислорода устранять. Потому что, да, я вот когда ехал, думал как раз об этом. Но давайте пока что подождем, пока у нас ä, заполнится о, как, вот, вот как раз про дождь вспоминал. Заполнится шкала м, кислорода, и мы дальше продолжим Наше путешествие. Ничего себе. А если бы сюда попало в, в этот шлюз, я тоже бы умер. Ну, давайте лучше сохранимся. И заново загрузим. Все. Но все-таки я Я не, не тороплюсь возвращаться домой. Поскольку мне все-таки интересно. Ох, ее. Поскольку мне все-таки интересно, что будет в конце. Будет ли какой-нибудь просто черная дыра? Будет ли еще что-нибудь такого прикольного? Ну, мы это, конечно же, все увидим. Так у меня что-то залагало немного. Очень громкие молнии, очень громкие. Просто, просто я на монтаже сделал вам потише, а так они очень громкие, шандарахнут. Ладно. Давайте перезайдем что ли, потому что у меня лагануло. Очень-очень дико лагануло. Загрузить. Мир. Загрузить. Что-то у меня 20 фпс показывает. Очень-очень-очень странно. Что у меня в за диспетчере задач? Диспетчер задач? Ох, -мо! У меня запись... У меня, так сказать, запись этого... Запись этого экрана, то есть запись игры у меня жрет в три раза меньше, чем сама игра. Это что за фокусы такие? Алло! Ну, настро... Это, наверное, потому что очень... Можешь синхронизацию включить, можешь выключить, можешь выключить HD-режим. Давайте я тогда сохраню и выйду, и мы продолжим, когда я перезапущу игру. Короче, я поигрался с настройками и понял то, что, типа, типа, не знаю, игра очень требовательная, почему-то стала. Я не знаю, и, и... Посмотрите просто на это, у меня где находится меню? У меня игра уже вся багнулась. Я, я не знаю просто, что делать. Заново что ли перезаписывать? Просто у меня очень жестко упал FPS. Это, это, это печально. Это очень даже печально. Это. Всем привет, дорогие друзья. И мы снова продолжаем играть в эту игрушку. И, к сожалению, мы потеряли один прицеп почему-то. И еще, к сожалению, у нас будет эта игра в 20 FPS. Потому что. Потому что, наверное, потому что.. Игра понимает, что мы слишком далеко от базы. И нам стоит ограничение какое-то. Я вот сейчас просто сидел с настройками записи, с настройками игры баловался. Отключил в диспетчере задач все, все программы, которые я не использую. И, не знаю, я выключаю игру. У меня вроде бы все нормально. Начинает э, меньше... Использоваться энергии, начинают меньше, так сказать, брать оперативной памяти, нагрузка на процессор. И как только я запускаю игру, именно с этим миром, у меня начинает все вообще на соточку. И оперативная память 8 гигабайт на сотку. И этот мой процессор Ryzen, который очень старый, ну как старый, 12 ну ладно, тоже на сотку. Я решил просто тогда посмотреть, как будет в другом мире, будет ли там 20, 25 FPS. Я зашел в другой мир, включил запись. И у меня, оказывается, там все нормально, все э, 60, все 40, все 50 FPS. А вот когда захожу именно в этот, у меня сразу же сни снижается до 23. Это опасно. Я, я боюсь за свой комп, я не знаю, продолжать ли мне дальше ехать. Просто я, я не знаю, что делать. У меня даже еще и голос заканчивается. Давайте вот наглядно сохраним игру. Выйдем. Загрузим э, какой-нибудь новый мир. Просто назовем нашего кота, как хотим. Зайдем в этот мир. И мы появляемся, да? И все, посмотрите, у меня 125, 100, 150, 140. Я не знаю, видно вам или нет, но мне, если честно, видно. Это, это это очень странно. То есть вот у меня все нормально, все не лагает. Видите, я иду спокойно. Сохраним, выходим, загружаем наш мир. Просто ешинки. И, и, и просто вот так вот идем. И видите, видите разницу? Э, это пипец. У меня даже меньше, у меня даже не 25, у меня 19 сейчас стало. Я, я просто боюсь. Я очень сильно боюсь за свой комп, за. За то, как у меня вообще будет работать после того, как я закончу эту запись И тем более, вы, наверное, такие спросите А может это из-за того, что у тебя просто запись очень долгая, поэтому тебя больше жрет Я вам скажу, в диспетчере задач у меня эта программа не больше даже одного процента процессора сжирает Не то, что про оперативную память это, это пипец, вот, у меня сейчас фрезы начнутся, лаги жесткие. Я, я просто в офиге, я не знаю, что делать. Я хотел нормально заснять это видео, нормально выложить его на YouTube, все будет чики-пуки, но оказывается то, что с каждым километром, с каждым метром, с каждым, не знаю, как тут измеряется длина, но у меня все меньше и меньше FPS, это... Это, наверное, уже все. Это конец карты. Сейчас у меня вообще игра вылетит и, и как бы и что я буду дальше делать, я не знаю. Я уже вижу то, что у меня заканчивается, конечно же, электричество. Поэтому, поэтому давайте заре... зарядим как-нибудь. Хотя я не, выж... не вижу смысла дальше ехать, поскольку ну, поскольку все это конец игры. Единственное, что нам показывают, это то, что мы переходим какую-то границу, у нас резко снижается FPS, резко больше становится нагрузка на процессор, нагрузка, нагрузка, кружка, нагрузка, нагрузка на оперативную память и все, и у нас просто заканчивается электричество в машине. Еще и краб на наш, на А это с той стороны. Ох, ё-моё, ты зачем мне тут двигаешь машину? У меня машина тут двигает. Алё, освободил меня. Так, быстрее заходим от этих крабов подальше. Они мне сейчас все сломают тут. Они двигают мою машину. Так, ушли. Так, всё, это нам не надо. Я не знаю, у меня вот видите сейчас показывается 19 FPS, могу как, я не знаю как это будет работать вам Кла клавиша показа позиции, у вот, нас позиция как это будет работать я даже не знаю показывается вам сейчас или нет это я только могу только на монтаже увидеть мне сейчас жестко лагает эта программа записи Ох, миссия завершена. Вернитесь по всадочному модулю, чтобы улететь, не волнуйтесь, вы всегда сможете вернуться. Да. Но, но, но у нас задача доехать до конца границы этой карты. -мо, тихо. Я не хочу просто с таким FPS играть. Мне не то что неудобно, да еще и вам глаза мозолят, поэтому возвращаемся, все. Я решил возвратиться. Поскольку я не хочу, чтобы у меня и процессор сгорел, и оперативная память накрылась. еще и мозолить вам глаза этими цифрами, этими кадрами. Поэтому возвращаемся. Я не знаю, что делать. Можете мне написать в комментариях то, что я лох и то, что я до конца не доехал. Но ну, попробуйте сами, ребят. Попробуйте сами, у вас реально... Такой же, как и у меня будет, просто FPS упадет и Пс, этот краб еще будет у вас атаковать бесконечно. Все, поехали. Ой, понятно, я еще свою машину. Угу, угу. Давайте тогда сюда поставим гараж и сюда генератор. Посмотрите, как лагает. Может для некоторых это норма, но, но я не... зачем ты еще и поставил мне тут? -то... Удали. Все. Пускай заряжается, пока что. Я не знаю, что делать. Это очень-очень печально. Может, это разработчики не доработали или еще что-то. Но вы просто взгляньте, как. Как далеко мы уехали? Просто посмотрите, я не знаю, идет ли сейчас запись или нет, оборвалась ли она сейчас или нет, э, лагает ли у меня сейчас все в записи или нет, и фрезы какие-нибудь есть или нет. Мне это очень сильно, не так сильно, точнее, интересует, как, как вот такая вот, не знаю как это еще назвать, подстава, что ли. Ээ... Да я просто удивляюсь. Как это как это так просто может быть давайте зайдем в диспетчер задач я за его и может на монтаже и даже вставлю все я его вставил точнее за и вставлю потом на монтаже давайте по тогда поедем уже домой как-нибудь я не знаю почему то даже машина как-то медленнее стала ехать это тоже из-за того, что у меня FPS падает. Давайте дальше вот просто... У меня на глазах сейчас FPS падает, он у меня показывается в верхнем э, левом углу. Мы сейчас были в меню, у меня там было 300 FPS. но ну, это, конечно же, 300 FPS, это просто из-за того, что меню не так много жирает, и все нормально. И сейчас мы только что заходим этот в мир, и у меня как будто... Не знаю, как будто на ручнике машина резко остановилась, и спидометр показывается меньше и меньше скорости. То же самое, только с FPS, То есть, как будто сейчас каждая циферка изменилась. Типа, типа 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и только от 300 до 20. Это очень печально. Не знаю, наглядно ли я сейчас вам рассказал, что произошло, но, но я даже это не буду перезаписывать как мы далеко сейчас будем ехать мы очень далеко ну конечно не так далеко где-то где-то 20-30 минут реального времени но ну да знаете что я подумал сейчас то что мы очень медленно едем да, это намек на то, что пора избавиться от этих вагонов. Поэтому давайте мы сейчас зарядим нашу малышку. Э, краб, ты чё такой злой? Ты меня давай тут не убей. Так, все, Наша машина заряжается, и давайте избавимся от этих грузов. Они нам пока что не нужны. От слова вообще, типа... Мы только возьмем один этот ящичек, а остальные свалим вообще. И в этом ящике давайте сложим все наши артефак не давайте тогда артефакты тоже сюда. Вот так вот. Так, у меня жестко сейчас залагало. И да, и я что-то туплю. Вот сюда и вот сюда. В принципе, артефакты нам тоже не нужны, поскольку мы можем просто сейчас улететь и все. Но пускай будут. Пускай просто будут для наглядности, для того, то, что мы типа крутые, много проехали. На самом деле нет. Это просто мне повезло. Все, мы можем отцеплять этот прицеп и... Все, я вам показываю, что мы потеряли. Мы потеряли всего лишь там... Да, конечно, не, не хотелось потерять третий и четвертый, но да, но придется. Это мы тоже, наверное, сломаем и уже побыстрее доедем домой. Только у нас заканчивается кислород. Поэтому давайте поставим базу. Быстрее поставим базу. Так, все у нас вроде бы кислород наполнился, но давайте все-таки подождем до утра. Все, у нас как раз наступает уже утро, да? Типа 10 часов сейчас будет. И да, давайте уже начнем ехать. Конечно, опасно очень такие экспедиции устраивать. Но все же. Давайте продолжим. а где гараж алё гараж где гараж я гараж потерял а, к а как а как дальше алё я гараж забыл взять починить нет а как я лоханулся и гараж за забыл взять. ладно надеюсь мы дойдем мы дойдем пешком, дойдем быстро, дойдем весело, и молния, надеюсь, не наступит сейчас. Да и тем более у нас есть кислород, у нас есть салатик. Мы спокойненько пешочком дойдем домой, и все будет хорошо. А не на этой развалюхе, которая еле как едет. Блин, еще даже еще даже я, наверное, даже быстрее иду. Да, и быстрее этой развалюхе иду. Но у нас, конечно, заканчивается кислород, но нам пофиг. Мы дальше идем пешочком. Быстро даже бежим. И вон сколько мы уже близко к базе своей подошли. Так. Зачем я только на этой машине тогда поехал? Ну ладно. Оставим ее там вообще, пускай будет. А мы пешочка. Так. Так, так, так, так. А ну-ка давай, давай. Давай без этого, пожалуйста. Два, одна, а у нас еще крафтится, подожди, у нас еще крафтится, у нас еще создается, фух, успели, успели, но это было очень опасно, опять придется ждать пока у нас кислород наполнится, ну ладно. Все, светлеет, я этого долго ждал, и погнали дальше идти вниз. Дальше идти вниз, дальше искать нашу базу, и дальше смотреть на эту цифру... 41 день и 17 FPS. А что нам остается делать, если да, если у нас багнулась игра? Мы слишком переборщились с тем, что исследовали карту. И, и у нас в итоге 17-18 FPS. И даже фрезы есть. Очень жесткие фрезы. И нет, я не говорю, что мой комп говно и то, что он плохо справляется со своей работой. Он справляется со своей работой отлично, отлично. Но вот именно игра, она э, оптимизована, но не во всех участках. Участ, участках Поскольку если очень много тут изучать карту, то у вас, ух, ⁇ мое, я так и предполагал, то у вас просто-напросто возьмется и все и все крашнется, и игра сломается и комп взорвётся хотя это хотя это вряд ли комп взорвётся но все же может Ну, вот так вот туда, это опасно вообще поэтому мы мы все таки дошли до нашей базы даже быстрее чем если бы мы ехали на машине и мы так быстро установили кислород и можем уже Отправляться домой, ребят. Как же мы этого долго ждали. Как же и мы сейчас долетим домой. Только эти сундучки надо нам сломать. Пускай они вообще вот тут вот валяются. Да, чтобы они не мешали взлетать нашей базе. Давайте наконец-таки нажимать на это. Ом, um, кнопочка. О oh, да. О oh, да. Три, два, одна. Go! Мы полетели. Мы полетели. Успех. Вы выполнили миссию. Обычно задание. Дней прожиточь 41. Артефактов изучено 14. Продолжить. Как же я рад. Как же я рад. Миссия завершена. А если мы загрузим ее А ну мы можем еще раз. Лаунч. 4, 3, 2, 1, и да. Да. Мы дальше взлетаем. Ну, прикольно. Прикольно. Очень даже прикольно. Вот как-то багнулось. Ну, ладно. Я как раз хотела это пересмотреть. Вы выполнили миссию. Да-да-да. Круто. Круто. Очень круто. Ну, а на этом все. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно, пишите хэштег досмотрел до конца, пишите хэштег хочу еще одну часть по творческому режиму, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, и пишите главное еще пишите в комментариях нравится ли вам эта игра и понравилось ли вам мое прохождение этой игры, ну а на этом все. С вами был Гостоплей. Всем удачи и всем пока-пока.